Здравствуйте, девушка, вас звать Вероника. И вы чё, правда, пользуетесь пастой Блендомет? И они реально отбеливают зубы? Покажите свои белоснежные зубы. Вероника, ты чё так щёткой отбелила зубы? Да? Ясно. Все, ребята, пользуйтесь Блендным Ментом. Бледным Ментом.